В Итальянской Венеции одним из символов, которые являются гондолы, частично пересохли каналы. Местами уровень воды упал до полуметра. Причиной этого явления называют частые и сильные отливы, а также длительное отсутствие осадков. Самый низкий уровень воды в Венецианских каналах был зафиксирован в 1934 году, когда он упал на 121 сантиметр ниже уровня моря. Ранее подобное явление происходило примерно раз в 9 лет, однако с 2016 года каждую зиму венецианцы сталкиваются со значительным обмерением каналов. Климат меняется, и с ним меняется и облик планеты. И в этом приходящем мире для человека важно найти то вечное, что не подвластно никаким внешним переменам. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей, из Конной Шамбалы: отыщи в себе кристальный источник своей души, и ты поймешь, что вся эта материальная мишура, машины, квартиры, дачи, положение в обществе, все эти материальные блага, на достижение которых ты тратишь всю свою сознательную жизнь окажется пылью, пылью, которая в этом источнике моментально обратится в ничто, а жизнь проходит жизнь, которую ты можешь использовать для превращения в бесконечный океан мудрости.